Пойдем, арабам! Ну-ка, не спать, 7 утра. Ой, привет! Ой, Ой что-то за... я на улицу не хочу Хотим ходить. Каким арабам? Ой, не арабам. Мы не через... И... а через... а а тут же а нету гражданин. Шлевер за нами поступил. Поступнем. За... Нас... Блин, за... опасно ломать. Что подумают? перед окно Это... есть, есть. пошел. они не идти девочка давай девочка раз два десять кругов вокруг дома еще одна девочка не расслабляться раз два десять кругов вокруг дома десять кругов я сказал раз два девочка, девочка. ну как и что ты за мной идешь раз, два, раз, два, раз, два, раз, я, я не знаю как мне строить девочка сейчас я тебе покажу Так, ладно, я заберусь наверх. Может, ты можешь, можешь найду жу мистера Жука. Девочка, я тебе сейчас такое покажу. Раз, два, два, два. Помогите, меня достает. Меня достает. Да это. не бойся, помогите мне. Ну что Мистер Баксер, он не сможет. Вот, вспомни доброго человека. <клыш Manufacturing> вот он появится привет. Здравствуй. Не буду ну, тебя трогать ну, в ну, руках. Давай лука попал. мир. Ну, ладно. Лука. Люди лучше. лучше. Люди лучше Я вам. Я куплю, куплю новую лошадку. Надеюсь, это будет лука хорошо. И Олег, а мир. Я ладно. вам новую лошадку куплю. Ну, так, Олег, надо. нам надо десантироваться с этого острова. Нам давайте не нужно. десантируемся. Десант, десант. Вот именно. Олег, десант, десант. Раз, два! Как десанты, давайте, десантируйте отсюда. Не на этого злодея. Сейчас мы поможем и мистеру бабу. Все. Олег, ты где? Мистер баб, мистер жук. Получай, получи. Привет, жук. Ладно, это не лучше, способ идти к этому злодею. Тут беда случилась. Больша. Что? талисман у тебя а. остался, кажется. Он у тебя в руке, балбес. Был. По Был. нажми. Я его не вижу. А, чё, а вижу. Привет, дурак. А я тебя его видел, Это, честно, по моему Да, Роар полоски Ой. Так, я буду... Ой, привет. Так. Иди за мной. А это что? А, что это? И где злодей? ну, ну ладно, а я не Где еще один, а? Уничтожить себя. Ну, ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай. -яй -яй -яй -яй. Ай. А -а -а. Мистер Бак, я скоро подойду. Да. Я Мистер скоро подойду. Бак, может, мне на какую-то силы исходит, начинь создать? Нам поможет бык. Может, надо создать огромный меч, попробуй? Нам нужен бык, но у меня нет подходящего... Не знаю, где бык. Нет, бык сильный. Да. Я тоже не поправляюсь. Где трансформации. Стомп. Так, э трансформировались. Я на силу, это очень опасная сила. Ну, ладненько. О, Минотавр! Привет. Так. Приветик. Так. Привет. А ты тебя... Сопротивление. Я... Сопротивление. Да, бычок. Так, сопротивление это очень приятно Бычок, может что-нибудь ты стал знать, но не понимаешь. Какой мыло? я могу вообще с вами знать? Сопротивление. И что, мы так будешь со своим сопротивлением? Надеюсь, там к вам и не устал. Наверное, устал. Нам бы не поменялось, это огромный меч или огромный... Эм... Отважный петух или как тебя будут звать? Ай. Компрессор... Используй свои, э, свою суперсилу. Э, выдай выдай себе способность силу. И помогай мне бить. Сопротивление. Меня зовут Лиловый тигр. Сопротивление. Я не вижу, я где пока... он. Пока у меня сопротивление, надо, не бить. Не надо бить я я, я, пытаюсь, я его тоже Я применил на него столкновение, но столкновение слишком опасно применять. Так. давайте добивайте его. Да, даже так. Легко, давайте посмотрели. совместную фоточку сделаем. На, Может, мне на крыше этого дома. Палку? Да, так. Минутами а, да. здесь и вы трое внизу утут. Вот Вставайте. Встаньте внизу, вот тут, где я сказал. Встаньте внизу. Встань внизу. Ну, хватит встань, прыгает, а встань уже. Смотрите в камеру. Вс? Нет. Все, нет, нам с вами надо перезаряжать. Чем Маш, мне сожд? А, вот он и кандина. Эй, привет! Привет! Как тебя зовут? Идем за мной. Идем за мной. За мной иди. Так. Балбес, за мной иди. Ты где? А, привет. Ты где? Сзади тебя. Прыгаешь куда? Ой. О, балбес. А, о, а, что, а ты. А ты кто такой? привет пойдем поговорим что стоишь О, человек тупой его подтолкнуть О, все хорошо ладно пусть он уходит О -о -о -о. Так. Ну, ладно, я... так, я пока пойду. Это был не, с... не из поэтому изгонять да. ничего не надо. Я как бы ничего не сломал. Детрансформация, стомп, прячься. Дети, давай. Ой, привет, Привет, ты видел какие-то новости про героя? Здравствуйте. Че, вы справились? Ну тут какие-то герои Я побежал вон за, за, за те кусты, спрятался там и наблюдал за боем. Понятно, герои справились, да, как вижу. Ну если нет, значит справились. Исправлять пока ничего не, не надо. Да. Фон, а мне пора. А, ну, стой, и жук, жук. Пока, все, мне пора. А, ты ничего не забыл? Да, да ты-то идешь? Не нужно с жуком поговорить, ты зачем? Ты не жук. здесь ты там. Пошли. Чем? А, ты ничего забирать не будешь, я думаю, ты заберешь. А, ну так давай. Ты забирать не будешь? И тогда Нет, я пойду. давай гони сюда. Ну, ты же забирать не будешь. А я заберу все. Может, не Спасибо, надо? что напомнил. Давай-давай гоним. ну -ка. Это новый талисман, и я не могу их потерять. А ты не ответственный. <рапрессивная> Шучу. Привет. <рапрессивная> <Жук -негодитель. рапрессивная> Ой... На, вот тебе обмен тоже, вот на... Да, пойдем, пойдем поговорим. Попробуем ягода не то... Пойдем. Да, задум. Давай, талисман. Молодец. Все, сегодня мы справились, но молодцы. Подготовился, теперь они не меня не спалят. Не спережу, конечно, другие перестанут идти. Ну, что ж, Что я с если... делаешь? Привет. привет. Следишь за ними? Ну, интересно, что они делают, а что? А ты где был? Неважно тебе какая разница. А э, я вот только что приехал. Откуда? А ты откуда? Я с города. О, привет! Так и мы уже привет. Тут, привет. тут второй день живем, Алю. Какой второй день? Я вот только что приехал. Ты Ах, ты козел, Феликс! Какой это Феликс? Феликс, это Феликс, ребята. Да. Олег бы не помнил. Это Феликс. Олег сегодня... Он Олег, уже... Вместе со мной приехал. А, а, а вдруг не я а вдруг? А вдруг Феликс тот, который приехал? Вы что-то не подумали. А, а тогда скажи. Ты, тогда Феликс. скажи, с кем ты приехал? А, я приехал с вот тобой, и, и вот мы приехали. А Адриан потом запоздал. Нет, а как, а как же он? он Нет, да. это он был потом подошел. Сначала мы там вдвоем стояли. Да, ну, кстати, а как зовут вот эту девушку, которая в этом доме живет? Да. Это мама Одрин. Я не помню. Нет, как ее зовут, ты знаешь? Да, Галя. Галя. Нет. Ты, она не, не Галя, все, имя. все понятно. А ты про не про Олег, ли? ты Феликс. Она... Да, Это, зима. это Люда. Я... Люда, вот да. Тоже... Да, да, Люда, конечно. Ты это верит. ты Феликс, Феликс, это Феликс. Феликс. Это Феликс. Все, пойдемте спать. Я уверен, то что это Пошёл Феликс, клевер Быстрее, или как Давайте закроем и, людям... и Скажем, иди в жопу. Всё, давайте заходим все домой. и все, и уходим. Нафиг нам этот Феликс сдался? Иди, Феликс, вон? Иди вон, Феликс. Сейчас он в Клевера еще превратится, вдруг? Да, вот иди вон, Клевик. Ой, Клевер. Ой, точнее, Феликс. И Клевер, и Феликс три в одном. Все детство. Клевикс, иди клевикс кыш, ты, ты, ты, знаешь, одно место. Клевикс, уходи. Я, Олег, ты, иди клевикс. отсюда, Клевер, Мевер, вернулись. Клевекс. Клевекс. Клевекс. Клевекс. Клевекс. Уходи, Клевикс. Да-да, да, да, проверю. А что мы делали вчера? Вот что мы делали? Грядки. Мы, мы, а что нам дали взамен? Что нам дали взамен? Вот что нам дали взамен? Фигу. Неправильно, нам дали вон. Свободу! Нам а мне никакую свободу не давали. Это Клевекс, по-любому. Да нам свободу не давали, это Олег. Да, это Клевикс. Олег, иди сюда. Это Клевикс. Это Клевикс. Клевикс. Клевикс. А кто грустил? Лошадь свою похоронил? А? а кого ты ненавидишь? Кто убил твою лошадь? Мою тоже. Кримза! А это Олег. Это Олег. Я хочу задушить ту самую тупую. Да. Не нравится. А что случилось? Что вы там меня с Клевером путали? Да. Просто Клевикс. Люди, лучше еще будьте на чеку. Феликс, видимо, за нами следует. Не меня бесишь. Не приседай. Я уже потерял смысл приседаний. Вы не думаете, что если он кем-то из вас станет? Я думаю, если он станет тобой, то он тебя... Может, а как бы, думали, это ночью. Но а я... если, представь, Она... он станет... Ты вот с девушкой гулял, потом домой проводил, и он к ней с ночевкой пойдет. Но это будешь не ты, а Феликс. <смех> Феликс. Mm. Вот стимул не имеет тебе девушек. Ладно, нет, стимул хороший. Я... Ладно, буду спать. Я сегодня всю ночь не спал из-за этого Феликса, Меликса. Я не хочу и всяких Олегов. Мы лошадь убили.